Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир Тюняев и канал Техногон. Сегодня мы с вами обсудим 10 последних новостей из мира технократии. Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Зам. Министр РФ по здравоохранению Пугачев сообщил, что QR-коды и паспорта, сертификаты вакцинации остаются, несмотря на то, что масса информации о том, что вакцинация не привела к желаемым успехам. Проект Аджента 2030. Ты будешь счастливым, ничего не имея. Вот эту новость нам глобалисты готовят в будущем. Сегодня мы опровергаем, наша страна опровергает эту новость, или, или вернее их планы, потому как у нас свое будущее. Конечная цель глобалистов создание постчеловека. Что такое постчеловек? Это соединение робота с человеком. Не учитываются душа, вера и нравственные устои человека. Вот глобалисты нам готовят постиндустриального человека или служебного человека. О чем говорит Михаил Ковальчук. Смотрите по ссылочке, посмотрите на данный ролик. Какие же аспекты мы видим в сегодняшней технократической цивилизации? Первое. Урбанизация. Рост городов, уменьшение сел, отрыв от земли и, соответственно, человек в городе становится тем же самым биороботом. Второй аспект ⁇ это цифровизация, то есть замена книжки на гаджет, что приводит к заболеваниям и к деградации человека, особенно детей. Третье ⁇ феминизм. Отсутствие у женщины женских качеств и свойств. Мы об этом говорили в древних преданиях. Если женщина одевается как мужчина и ведет себя как мужчина, то мир разрушается. Вот на это делается удар. Цель его уменьшить народонаселение нашей земли. ЛГБТА. Насаждение гендерных связей и обучение детей этим связям на Западе. И к нам это прокрадывается незаметно, постепенно. Мы это видим, и этому надо противостоять. Все-таки даже в нашей Конституции ввели понятие вера. И устой нравственный, и у нас он еще сохраняется. И мы этому должны противостоять. Экоповестка. Смена системы энергопотребления. То есть ветряки, солнечная энергия. Да, это все хорошо, но это также несет определенные риски и разрушает систему живой природы. Потому что те же самые ветряки, извините, создавая вибрацию, нарушая естественные природные процессы, убивают природу. Вытеснение традиционных религий и вытеснение веры каким-то симбиозом, мультикультурой. Нет различий между народами, нет различий между религиями. Но они есть. И это приводит к возникновению конфликтов и к войнам. Это мы видим сегодня, и это очевидно. И навязывание, так скажем, субкультуры приводит к возникновению напряженности между людьми. И в заключение вишенка на торте. Трансгуманизм, постчеловек, собственно говоря, уже не человек. Бездуховный, бездушевный биоробот. И скажите, нам это надо? Использование гаджетов детьми или подростками, или молодежи от 18 до 24 лет привело к росту осложнений позвоночника и боли в спине у 84% молодежи. Вот такая вот новость. И вы отрицаете, что это вредно? Даже с точки зрения физиологии. В Москве вели цифровой аватар. И она, эта акция будет действовать до конца 2022 года. 10 рублей и вы в метро можете проходить по этому аватару. Интересно, вот то небольшое Влияние, вернее внедрение цифровизации, которое заменяет постепенно естественные человеческие отношения. Количество городов в России умных возросло до более чем 300. Что такое умный город? Это та же самая цифровизация. Внедрение системы 5G и 6G, убыстрение передачи данных. А нам это надо? Рост напряженности электромагнитной, рост заболеваемости, рост смертности. Посмотрите на наши прежние ролики, где мы говорим о росте смертности, о демографической катастрофе в России. И все, кто это использует, кто внедряет, видимо, не знают о этих цифрах. Просвещение и ЭКС-холдинг формирует цифровое будущее школы, игнорируя большое количество обращений, очевидный вред для здоровья от цифровизации, от использования гаджетов на уроках, от использования интерактивных досок, от различных рамок, от создания той атмосферы, которая угнетает центральную нервную систему, вот эти организации проталкивают цифровизацию школ, и это наносит вред очевидный здоровью ребенка. В Москве робот, играя в шахматы, сломал мальчику палец. Вот вам цифровизация и риски от нее. На портале Госуслуг жительница Челябинской области с детьми была похоронена. Вот вам риски цифровизации взяли да похоронили человека и все это мы наблюдаем сегодня постепенное давление на общество, переход как раз к постиндустриальному обществу, внутренняя политика государства в лице правительства и различных организаций, внедряющих цифровую среду, не видит очевидных минусов от этого внедрения. Мы продолжаем за этим следить. Общественность будет бороться с этим, так как это ведет к деградации, слому общественного устроя, традициям, вере, и наследию наших предков подписывайтесь на наш канал мы будем продолжать освещать новости из мира технократии всего хорошего до свидания